Друзья, привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. И сегодня мы с вами готовимся к Пасхе и будем красить яйца в красивый малахитовый цвет. Делается это с помощью куркумы и чая крокодэ. То есть яйца мы будем красить в два этапа. Сначала нам нужно покрасить яйца куркумой, то есть куркумой, если говорить правильно. О том, как красить яйца куркумой, у меня на канале есть отдельное видео, но здесь я быстренько напомню. В ковшик насыпаем куркуму, наливаем холодную воду, кладем туда сырые яйца и отправляем все это на плиту. Варим яйца, как обычно, в крутую. Когда яйца сварятся, выключаем огонь и добавляем для стойкости цвета столовый 6% или 9% уксус. Затем даем яйцам полежать примерно 5-10 минут. Готовые яйца достаем с помощью столовой ложки и аккуратно выкладываем на блюдо или на специальные подставки. И даем им хорошо высохнуть, это примерно минут 30. Другую часть яйца мы будем красить в каркаде. И потом этот же отвар мы будем использовать для того, чтобы получить красивый зеленый цвет. Также в кастрюлю насыпаем заварку, заливаем холодной водой и точно так же, как в способе с куркомой, кладем туда сырые яйца и ставим на плиту. Отварим яйца крутую, как обычно, затем выключаем плиту, добавляем пищевой столовый уксус 6 или 9% Снова для стойкости цвета, с уксусом цвет будет намного ярче, он будет лучше держаться Даем яйцам полежать в отваре примерно 5 минут, можно 30 минут, смотря какую оттенку вы хотите получить Вынимаем яйца, оставляем их обсохнуть и теперь этот отвар мы будем использовать для покраски в зеленый цвет нам нужны желтые яйца, те, что мы покрасили куркумой. Они у нас уже высохли, посмотрите, какие красивые получились. И теперь мы просто кладем их в отвар с чаем крокодей и оставляем примерно минут на 15. Затем достаем, кладем на блюдо или на специальные подставки и даем хорошенько обсохнуть. Интенсивность цвета и оттенок, который у вас получится, во многом зависит от исходных цветов, от крепости отвара чая каркадея, от качества заварки и от оттенка желтого цвета. И, конечно же, от времени покраски. Ставьте лайк, если рецепт вам понравился и всех поздравляю с наступающей Пасхой.